Дай мне телевизор посмотреть! Звоните! 39 77 15. Муж на час. О, Валера, целый час. Учись. Люба, да это они про электриков. Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?